Так, добрый день. Ну сейчас наберутся участники в эфир. Я думаю, что экран должно быть видно. Если не видно, я буду комментировать. Спрашивают по поводу этого приказа от 4 числа 21.53, который МОС выдал. Повторюсь, он еще не набрал силы. Спрашивают, опубликован ли он, потому что он ну, якобы вступает в силу спустя месяц, да? После того, как он будет опубликован. Да, он опубликован. Есть, пользуйтесь сайтами. Любой нормативно правый акт, который вы видите, он должен быть зарегистрирован в Минюсте. А если он зарегистрирован в Минюсте, то значит он опубликован на сайте, который называется Единый державный реестр нормативно-правовых актов. И только там эти все акты, которые проходят регистрацию, находятся. То есть он опубликован. Сейчас скажу где. Опубликован он в официальном виснике Украины. 8 жевтня 2020-2021 года. Номер 78. Если надо вам пойти эту газету, найдите, идите, берите. Вот. Он опубликован. Опубликован 8 числа. Значит, с 9 начинает он действовать. Ну, или там с 8, давайте, допустим. Я просто не помню, как там точно написано. Порядок его вступления. С 8 либо с 9 это на данный момент не имеет никакого значения. До этой даты, до 8 давайте, он не действительный, ну не вступил в силу. И все попытки там, вот сейчас я прослеживаю, что это как понятно, что государство действует, у него есть вертикаль власти, да. И вот кабинет министров, есть государственные администрации, через государственные администрации на местные уровне Спустили разнарядку, взяли этот приказ, который еще не вступил в силу. И всех по списку вот так ознакомливают с этим приказом, который не вступил в силу. И вы пишете мне в личные сообщения, что делать. Я каждому не, ну, просто не могу физически ответить. Ну, я так воспитан, что я должен ответить человеку, если он пишет. Но, понимаете, доходит до того, что вы все, все пишете. все вот Все решили вдруг написать. Он не вступил в силу. Это просто как белый божий день. Вот. Поэтому, ну как вас с ним могут ознакомить? За это время его могут изменить, отменить и так далее. То есть он, когда начнет действовать, тогда уже на него могут ссылаться. На данный момент есть такой приказ, да, он опубликован, но он не набрал силы, все. Для чего сделали месяц? Понятно, для того, чтобы этот месяц вас... Ходить с этим приказом, проектом и пугать. Что касается самого этого приказа, то в проекте самого приказа написано, что он требует согласования с Министерством образования и науки Украины и уполномоченным Верховной Рады Украины прав... по правам человека. Берем вот этот сайт, который я говорил, Реестр нормативно-правовых актов. И там конкретно аутентичный текст. То есть не на сайте МОЗа, потому что ну, на сайте МОЗа немножко он отличается. На сайте МОЗа он отличается тем, что нет реквизитов согласования. Это с кем? Мы видим, что в проекте было написано, что с Министерством образования и науки. Вот берем аутентичный текст, подпись Шкарлета, ну самой подписи и нет, вот, но если есть реквизит, значит оно согласовано. Реквизит, э, ну, имя, фамилия и э, должность лица, которому подлежит согласование. Вот реквизит есть, все, значит согласован. Потом в этом проекте было согласование попытка согласовать его с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. Написали много замечаний. Эти замечания не учли и согласования подписи нет. Значит, он не согласован. Поэтому Минюст его зарегистрировал без согласования с Уполномоченным Верховной Рады Украины по, по правам человека. Еще тут у них есть такой нюанс в этом же проекте была на, написана ну, пояснительная записки, что проект акта стасуется питань социально трудовой сферы, тому проект акта потребує погодження з спільним представницьким органом стороны роботодавців на національному рівні та спільним представницьким органом репрезентативних сеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні. От, с совместным представительским органом стороны работодателей этот приказ согласован и подписал его Руслан Ильичев. Вот. Тут он указан как руководитель-секретарь совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне. Но фактически это есть такая федерация работодателей Украины. Ну, это такая общественная организация, скажем так, куда входят все работодатели. У них есть РАДА, наблюдательный совет, дирекция. И вот дирекция, генеральный директор этой всей организации, да, он согласовал, подписал. Если разбираться, кто и что там, что за вот, то там в керевництво входят, ну, из всех, кого я знаю, Федерация Металлургов есть, Сергей Беленький. Туда ну, все эти федерации большие концерны, все, ну, если генеральный директор решил согласовать, наверное, это какое-то проходило предварительное согласование. И тут есть э, фамилии, лица, вот, Херсонский машинобудивный завод, э, директор, подпис... ну, не подписал, а вот, входит в эту, э, в управление этой э, федерации работодателей. То есть, здесь много таких крупных предприятий, вот, гибко группа ТАС его входит, то есть, э, Харьковский плиточный завод, и много других. Ну, кому интересно, тут э, может более детально посмотреть. Крюковский вагоностроительный завод, который, не знаю, выпускает ли вообще что-то. Поэтому, как-то так. В общем, работодатели подписались под этим в лице генерального директора этой федерации. А вот совместный представительский орган репрезентативных всеукраинских объединений профессиональных ну, профспилок э на национальном уровне Не подписали, не согласовали Но, тем не менее, все прошло Минюс все зарегистрировало. Как это проходило? Прошло ли проверку на нарушение На, со на соблюдение Европейской конвенции и так далее Еще есть хартия социальных правах И так далее, ну, то есть много чего бы Тут, конечно, было бы нужно бы соблюсти Прежде чем такой приказ опубликовывать Но ну, я думаю, что вряд ли Потому что даже Согласование замечания омбудсмена, опустили, в общем. Поэтому важно, что на данный момент он не вступил в силу, а поэтому, ну что я вижу, присылают приказ школы там предприятия, в котором они пишут, что ну список лиц не вакцинированных. Откуда у них этот список, если все время говорим о том, что да не давайте в эту информацию. Ну вакцинирован, не вакцинирован, это не волнует их. Если это их волнует ну, если это беспокоит работодателя, он должен ну, искать эту информацию. Вы же сами ее даете, что вы не вакцинированы. В итоге вам поддают потом на подпись приказ и ознакомливают. Я не советую давать о себе какие-то сведения и вообще зачем. Да, можно вы, если вы хотите вот свою позицию продемонстрировать. Пожалуйста, я за. Но когда дойдет до дела, вот, имейте в виду, что адвокат это не генеральный прокурор, не премьер-министр, любой адвокат юрист. Он может руководствоваться действующим законодательством, а отменять решение он не может. Может отменить суд, либо орган, который выдал решение, распоряжение, приказ и так далее. Понимаете? То есть мы можем, что с вами, к примеру, вот вы обратились за правовой помощью к адвокату. Мы можем пойти в суд и сказать, это незаконно, пожалуйста, отмените, это нарушает мои права, это дискриминирует и так далее. Потому что, ну, во-первых, я уже говорил, сейчас скажу еще раз. Есть порядок отстранения. Не может просто работодатель взять и отстранить. Должна перед этим быть процедура. На предприятии должно быть представление от главных санитарных врачей или санэпидемслужбы, которой нет, вместо нее там Держпродспожив служба, у которой нет этих полномочий. В общем, даже если 8 ноября он вступает в силу, то 9 вас не отстраняют, понимаете? Не отстраняют просто нереально. Во-первых, к примеру, вы дали эти сведения там, месяц назад, что вы не вакцинированы. До этого момента вы уже могли быть вакцинированы. И вы просто, я же вам говорю, займите позицию, что у них должны быть доказательства, что вы не прошли эту вакцинацию, эксперимент, как хотите называйте. У них у работодателей нет этой информации, пока вы ее сами не принесете. Врач, семейный там, или другая какая-то медицинская клиника, учреждение, не дадут эту информацию никому по запросу. Так, кто-то хочет сказать что-то? Я могу сейчас э, открыть такую возможность. Давайте, Павел, что у вас? Допустим, вот если я словесно там пробовал, там что я не, не, не это же не считается. Давайте мы будем, мы ж взрослые люди. Это не считается, а это в детском саде. Вот. Вы, во-первых, следуете рекомендации. Все говорят, фиксируйте ваши разговоры с начальством. Вы имеете на это полное право. Без фиксации не общайтесь по поводу этой вакцинации. Фиксируйте. Если вам говорят, там, Татьяна Ивановна, ну что у вас с вакцинацией? Вы говорите, сейчас, секундочку, Валерий Иванович, я достану телефон и включу, допустим, диктофон. Ну, на многих телефонах, если нет видеокамеры, то диктофон есть. Чтобы записать наш разговор, суть нашего разговора, чтобы потом я могла проконсультироваться с юристом, со своим лечащим врачом, что вы мне будете сейчас говорить, какую медицинскую информацию. Я вам ничего уведомлять не буду. И это записываете разговор. И все его ну, разговоры на то, что вы не имеете права и так далее и тому подобное... Оно либо заканчивается разговор, то есть разговор по сути не состоявшийся, вы информацию никакую не дали, пошли себе по своим делам, директор пошел по своим делам, все, сказал, проболтался, ну я же говорю, ну, считается, не считается, для вас может не считается, а для него считается, он вас потом в этих приказах будет писать. Как оно будет потом в суде, если до суда дело дойдет, потому что представьте вот 9 число, ну, вас могут отстранить по сути. На основании ваших слов. Ну, зачем это надо? Мы ну, взяли, отстранили. Вы какое-то время, пока суды будут, да? Ну, скажем, это будет либо административный, ну, зависит от того, где вы работаете. В большинстве это трудовое законодательство. Трудовое законодательство это местные суды, там, районные. То есть, туда подается иск. Права людей, которые нарушены, могут защищать не только адвокаты по трудовым спорам. Могут защищать и юристы. Поэтому... Я никому тут ничего не заставляю ко мне идти в личку и просить э, помощи. Мое время стоит для многих дорого. И заканчивается тем, что вы забираете время мое, я говорю вам цену, и люди уходят недовольны, потому что дорого. Но я же не сказал, что у меня ну, бесплатно и у меня центр какой-то правовой помощи безоплатный. Нет, я просто вас по мере своей возможности информирую. И я не говорю, что я тут специалист, супер профи по трудовому праву. Нет, таких полно специалистов. Я просто вас призываю к тому, что вы в один день все девятого придете что, ко мне что ли? Ну нет, конечно. Я возьму одного-двух там двух человек, может быть, кому я посильно смогу, с учетом своего времени. Ну, логично, что есть время да, у меня, как человеческий ресурс. Я только могу это время уделить кому-то. Кому-то безоплатно, кому-то за деньги. Все. Ну, то есть ищите... Рядом с собой, в своих городах. Ну, представьте, я в Киеве, вы в Харькове. Ну, наверное, проще было бы адвокату, который по месту ну, заниматься этими вашими вопросами. И общаться, и ну, какие-то рекомендации получить. Что за адвокат, что за юрист. Потому что ну, что-то кому-то может не понравиться. Ну, я же, я же говорю, никто ни, никого ни к чему не обязывает. Я просто вам даю первичную юридическую такую вот информацию о том, что, как и какие последствия могут быть. Чтобы не было паники. Она есть, я это вижу. Поэтому я вот рекомендую всегда... Ну, если у вас семейный врач, найдите себе ну адвоката, юриста двух, а то и трех. Потому что ну, люди тоже ну, они заняты бывают, они болеют, они в отпуск уходят и так далее. Потому что это может быстро. И плюс вот эти все трудовые споры... У вас месяц на подачу иска, а желательно к этому времени, чтобы у вас э, все было готово: трудовой договор, контракт, должностная инструкция, трудовой распорядок на предприятии, устав, э, желательно инструкции по ну, должностных тех лиц, которые имеют право принимать такие решения. Ну, вот директор школы, к примеру, там, директор предприятия, начальник цеха, там, ну, везде по-разному. Пособирайте эту информацию. Она может быть доступная, в плане открытый доступ у нее. Она может на сайте быть. Вы можете запросить. Любая ваша активность в этом, просто вы начнете собирать информацию, она уже их насторожит. То есть в случае, как с телефона. вы только достали записывать, он сразу, а, ну ладно, и пошел. То есть он уже не будет об этом говорить, потому что знает, что это фиксируется, что это может быть использовано вот, и так далее. Поэтому давайте еще один вопрос. Какие-то серьезные вопросы есть? Я ну, отвечу. Есть вопрос, ну не серьезный, но такой вот интересный. Если директор э, запрашивает мой вакционный статус, я же могу ему сказать, что на данный вопрос только при письменном запросе я ему буду отвечать. И есть ли какие-то сроки, что я ему там после того, как он мне сделал письменный запрос, что я ему должен ответить по вакционному статусу, могу я там сколько-то дней не отвечать, то есть затягивать это все? Смотрите, во-первых, затягивать, если он вам напишет письменно, я не вижу смысла, можно просто ответить, ссылаясь на законодательство, что вы имеете право не разглашать такую информацию. Это законодательство, основы законодательства об охране здоровья Украины. То есть есть такой закон, вот такое, вот такое название у него, и там 39 статья 1 и 40, ну в общем, на эти статьи можно ссылаться, что вы можете... Это вообще касается и ПЦРов, и температурку померить, и так далее, и тому подобное. Это медицинская тайна, потому что ПЦР это метод диагностики, вот результат диагностики каких-то заболеваний. Поэтому вы можете, ссылаясь на эти статьи, и не дать. Но письменно, пускай обращается письменно, можете так сказать, обращайтесь письменно ко мне за этими вопросами. Я вам... Вы же хотите от меня письменный ответ, ну там сертификат или что Поэтому обращайтесь письменно. Я вам на письменный запрос дам ответ. А ответ вы дадите то, что вы имеете право не давать. И все. Вот и поговорили письменно. Тянуть, не тянуть. Ну, смысл тянуть. Вы можете потянуть. Это не урегулировано на самом деле. Если только у вас, я же говорю, все, на каждом предприятии, есть предприятие, где вообще никаких документов оборота, вообще никакого нет. Приняли нам на работу, приняли только приказ один. Есть даже не трудового договора, ничего. Все, и там устав какой-то, маленькое какое-то предприятие, там 5 человек работает, все. А если вот, если мы возьмем АТБ, там у них внутренних инструкций, э, не знаю, гигабайты, наверное. То есть, ну, 29 документов, вот это то, что я видел. У них только регулируют всякие инструкции, какие-то положения, какие-то правила и так далее и тому подобное. Они туда уже позаписывали и вакцинацию, и маски, и все, что хочешь. А люди вот так подписывали и все, а сейчас говорят, о, помогите, спасите. Что касается учителей, чуть-чуть перейду в другую тему, дистанционка, она же уже была в прошлом году, и прошло так все тихонечко, да, ну, то есть, никто не возмущался, всех все устраивало, а сейчас, когда вопрос возник, что вы можете остаться без работы, ну, я считаю, что, ну, вас это все устраивало, получается, вот, и сейчас все устраивает, во многих-то школах дистанционка, и сейчас все устраивает. Ну, почему вы... У вас же есть же педсоветы, сборы трудовых коллективов. Почему, на допустим, ко мне обращается учитель, я бы у него спросил протокол собрания педагогического совета, на котором он, этот учитель, который обращается, встает и говорит, я против вакцинации там, или там, против подачи этой информации или что-нибудь против. Ведь педсоветы решают в основном такая форма. Педсовет решает уходить на дистанционку, а потом своим приказам директор это утверждает. Хотя он и голова этого педсовета. Ну, то есть, круговая порука в любом случае получается. И получается, когда вот по отношению к родителям и к детям, учителя в своем педсовете сохранили такой, типа, комьюнити, да, такое вот, мы тут все вместе решили, а когда касается конкретного там, одного-двух учителей, трех-десятерых, которые вот, вроде бы там могут объединиться и заявить против да, уже на этом педсовете, то такой информации нет. Не знаю, может я ошибаюсь, или может вы не знаете, как, ну, что можно встать и сказать что-то против. Ну, то есть почему вы боитесь сказать свое мнение, когда вот, допустим, собрался коллектив, там 30 человек учителей, и, допустим, кто-то боится и молчит. Ну, то есть, если вы вот так будете себя вести, то я вам точно не помогу. Потому что бывает такое, я начинаю запросы писать только лишь, а потом учитель или там директор или кто, ну, то есть клиент, говорит, ой, не надо, то вы знаете, мы тут поговорили, да все хорошо, да, оказалось, он тоже хороший человек, вот директор, и как бы его не подставить теперь, ай-яй-яй, что ж мы наделали с вами? Ну, извините, ребята, понимаете, я же за что говорю, что, ну, я возмущен этим Фактом, потому что я ищу, допустим, там учителя до сих пор, которому я бы помог, ну, там, одного взял бы без оплаты, к примеру, чтобы показать, что это можно вот сделать так-то так-то. А когда я беру одного, второго, третьего, и вот такая обратная связь, то, ну, как-то желание пропадает. Вот в чем суть. Поэтому, если вы их собрались противостоять, тут, на, хотя бы на предприятии, то... Имейте в виду, что я за вас на, на вашу работу учителем не пойду. Я могу только взять законодательную базу и всей этой вот э, кучей законов, законных норм, актов, приказов и так далее. Выбрать то, что защищает, то, что нарушается. И представить это в суде. Предварительно могу представить в директорат там куда-то, к примеру. Ну попробовать там досудебно урегулировать спор, к примеру. Если администрация идет на такой контакт, можно попробовать, но это все время, а если вы знаете как, хотите за один день, то это точно не ко мне, ну это я не знаю, вам за один день, и никто вам не, никогда не скажет, что да, я сейчас сошлюсь на 64 статью Конституции, и она вдруг в этом случае заработает, конечно я буду ссылаться на нее, так же как и вы можете на нее ссылаться, но это ничего абсолютно не значит, что она будет работать сразу же. Вот. то есть, ну, чтобы вы просто понимали, что адвокат это не генеральный какой-то прокурор Я ж еще раз скажу вам, что у меня такие же, в принципе, уполномочия Ну, запросить информацию на вашем предприятии Да и вы ж можете, к примеру Можете ж можете Ну, составить грамотно просто это, более грамотно Вот, вот это Не писать на 40 страниц, а написать на 2 и в суть описать Подать иск правильно в суд, чтобы его не вернули, чтобы рассмотрели, представить позицию в суде должным образом. Собрать какие-то доказательства. Просто на словах прийти в суд, знаете, вот как, скидывают какой-то приказ говорят, какие мои действия. Вы знаете, что ну, на любое действие есть два варианта развития событий. Подали иск, его могут вернуть. Могут незаконно вернуть. Ну, то есть, такое бывает. Второе, ну, и начинается действие тогда, обжаловать. Если приняли, тогда назначается судебное заседание. Перед судебным, ну вообще перед подачей иска, нужно собрать доказательства, документы и так далее. Как в большинстве случаев, кто не писал мне в личку, в большинстве случаев этого нет. И поэтому, ну вот для того, чтобы просто собрать эти документы, ну многие люди, для того, чтобы понять, что собрать, нужно сначала где-то проконсультироваться. Вы можете проконсультироваться, я же еще раз говорю, у юриста, не обязательно... Там идти ко мне, к адвокату еще что-то. Есть на многих предприятиях юридические отделы. Блин, да к ним. Ну, спросите, э, чем регулируются мои права и обязанности? Он скажет, да вот же должностная инструкция, отдайте мне ее. А чем регулируются права, что от меня может требовать начальник? Вам юрист этот скажет, да вот у него есть должностная инструкция, вот что он может. Собирайте это, понимаете? Вот в чем суть. Есть люди, которые. Есть закон про безоплатную правую. Есть люди среди вас, которые, может быть, имеют право на эту безоплатную правую помощь. Пользуйтесь, там тоже адвокаты, там тоже специалисты. Просто посмотрите, имеете ли вы право зайдите в этот закон. Я не буду сейчас тут перечислять. Просто возьмите, откройте закон, почитайте, там есть, там написано, кто, кто имеет право, там есть первичная правовая помощь. Это вот консультация как раз, то, что надо. И вторично это уже там написание каких-то документов, обращение в суд, представление в суде. Вам хотя бы первичную, посмотрите, что вы имеете право, не имеете. Если вы уже не имеете безоплатного права, безоплатной правовой помощи, ищите среди своих знакомых, там, юристов. Э, ой, да иногда даже студенты могут там какой-то... Если, допустим, он просто студент, но ну, никогда не работал, вот не ходит по судам, а просто еще пока учится то, конечно, это рисково. Но если уже студент, который, к примеру, ходит по судам, у него есть там несколько судебных дел, вы спрашиваете, есть у него опыт или нет. Я трудовым чисто вот не занимаюсь. Это чтобы вы просто понимали. Не, не из-за того, что ну, я там не, не разбираюсь. Оно не, на самом деле несложное. Порядок отстранения. Взять там статью, посмотреть, в каком порядке это делается, какие основания, вот. Точно этот приказ не, не является основанием. Да и об этом уже все написали. И даже эта профспилка, скажем так, осветян, коротко, противники его противников осветы, науки, как-то так она называется. То есть они даже дали разъяснение, что, что это является нарушением, что не может на основании этого отстраняться. Да много кто говорит, блогеры, там, юристы и так далее. Ну, Эта информация ну, открыта. А это как вы будете с ней ей пользоваться? Если вы хотите, чтобы кто-то за вас решил, то я вам говорю, у меня нет ну, на это штата такого большого, чтобы вам все бросить и защищать все ваши права. Вот и все. Просто ну, логично было бы, чтобы у вас кто-то был на подхвате. Если вдруг уже нет, не окажется, тогда да. Тогда уже надо будет что-то придумывать. Но, опять же, это один-два. И, как правило, если у меня появляется какой-то безоплатный клиент, я об этом, вы знаете, я об этом говорю, и говорю, что вот, можно так, так, так, вот. По сути, у меня есть один учитель, которому я помогаю без оплаты. Один. Ну, пока ее не трогают, потому что, ну, получилось так. Не знаю, связана тут ли моя предыдущая деятельность, помощь ей. Либо не связана, либо просто решили ее там не трогать. Не знаю почему. Ну, по, по ней тоже работы много, по этому человеку. Поэтому, если будет у меня еще один человек... Директор, учитель, ну, сдавайте там другой сферой, мне все равно. Ну, больше меня сейчас волнует сфера вот учителей, потому что она меня тоже затрагивает. Ну, у меня ребенок там, допустим, учится. Ну, у многих там, да, мы еще, кроме того, что мы там юристы, адвокаты, какие-то там пекари, кондитеры, у нас дети есть. Поэтому вот эта вот сфера меня больше всего волнует, и тут бы я мог помочь. Но собирайте информацию, чтобы не пришлось нам, слух вот сказали, это все, ну, вы пишете по 10 раз на день. Вот сказал директор, вот еще что-то, сфиксируйте. Потом, когда он вас отстранит по надуманной причине, для чего фиксировать? Когда директор отстранит вас по надуманной причине, ну, к примеру, там, какой-то там недостаток найдет в вашем выполнении ваших трудовых обязанностей. Ну, во-первых, мы должны знать, а действительно ли это входило в ваши обязанности, должностная инструкция, трудовой договор вот вам два документа должно быть. И потом мы еще в суде скажем, так подождите, он меня уволил не из-за этого нарушения, а за того, что он, вот один раз я зафиксировал, он меня просил эту вакцинацию принести сертификат. Второй раз я зафиксировал, было собрание, он объявил, что он будет увольнять, что он будет не допускать. Ну или вы хотите, как работает суд? Суд это, считаете, что это какой-то посторонний человек для вас, для меня, для всех и для учителя, ну, то есть, и для директора. То есть, пришли стороны, и сидит судья. Одна сторона вываливает свои доказательства, другая сторона тоже кучу своих доказательств. И вот судья, который не был с вами там во время этого всего, как кто-то что-то говорил, слова к делу не пришьешь, нужны свидетели, свидетелей может не оказаться, если окажутся хорошо, но вы не надеетесь на то, что если свидетели вам, то я пойду. Когда дело доходит до суда, и когда они уже в судах дают показания, у них начинают ноги труситься, они начинают говорить не то, что нужно, и так далее. Поэтому фиксируйте, вот фик... открыто фиксируйте. Можно и закрыто, но с этим может в общем, суд принять это доказательство ненадлежащим, а мы потом будем в другой инстанции доказывать, что нет, суд был неправ, оно надлежащее, потому что оно там скрыто, не скрыто, без согласия, и так далее. То есть я вам предлагаю сразу это вести открыто, потому что оно, во-первых, действует эффект, закрывается сразу у оппонента рот. Во-вторых, это сразу исключает... Ну, у них они же тоже будут защищаться. Возможно, адвокат какой-то будет. То есть они же будут говорить, что это недопустимо, потому что скрыто, снято или записано. Поэтому я говорю, предупреждайте и говорите четко. Там, Иван Макарович Сидоров, вы директор такой-то, такой-то. Вы меня сейчас такого-то, такого-то заставляете делать то-то, то Чтобы было, если это аудиозапись четко проговорено, кто там присутствует, Какие дол, какая должность у него, кому кто что говорит, проговаривать это надо, потому что суды ухищряются, э, ну вот, человек там снимал, да, видеозапись сделал, что его нарушают права. Он снимал тех, кто нарушает его права. Суд потом говорит, и это защита стороны сказала, смотрите, а откуда мы знаем, что это он снимал, мы же его в кадре не видим, что это его касается, что это ему видео. Ну, то есть, я снимаю, и при этом меня не видно в кадре. Понимаете? Я, я других снимаю. А они говорят, откуда, где доказательства, что это ты был, что это ты снимал. Нету, потому что человек просто взял и не повернул на себя хотя бы раз камеру. Поэтому это тоже надо учитывать. Я не знаю, как будет в каждом конкретном случае, но потом, когда проигрывают такие процессы, люди говорят, да вот адвокат плохой. Да нет же ж. Это доказательства так собраны. Ну, адвокат же не участвовал в сборе доказательств. Ну, к примеру. Я вам сразу говорю, что это может сыграть роль. И вот все, раз. И основное доказательство, ваша видеозапись улетает. Потому что вот оно так снято. Что ничего не доказывает, по сути. Ну, логично, в принципе. Вот. Поэтому, ну, на этом все. Я ближе к 21 первому постараюсь дать вам информацию по поводу того с этими пассажирскими перевозками, как будет, что делать и как вообще, что это. Но на данный момент исходите все из того, что все уже знают это. Что это незаконно, постановление Кабинета Министров об установлении карантина, а оно даже уже не об установлении, а о продлении, а о полномочий продлевать у него нет. Он может временно установить. Карантин даже, к примеру, если мы берем только 29-ю статью, пускай уже без 64-го, без надзвучайных станов и так далее. Но он уже его продлевает, ну, сколько-то раз. Они устанавливают заново. Поэтому все это незаконно. Общался я с проводниками, был я недавно на ЖД вокзале в Киеве, просто пообщался. И так попало, что один проводник был вакцинированный, а другой проводник нет. Ну, в принципе, они по возрасту плюс-минус одинаковые такие уже, взрослые такие, ну, за 50 короче. И тот, кто вакцинированный, он, не знаю, действительно ли он вакцинированный или нет, но он говорит, что у него жена врач, не знаю, опять же, достоверно ли он говорит, ну, типа, все у него хорошо, все у него хорошо, и он за, и как бы это, но он против, потому что, ну, против таких мер, которые вот принуждают и будут создавать там неудобства, к примеру, вот, если ты пришел на вокзал с билетом и вдруг оказалось, что ты не знал, то там на вокзале будет пункт этой вакцинации, ты бегом бежишь туда, делаешь эту вакцинку, тебе дают справку. Ну, бред же, бред. Вот. Ну, то есть, его только вот это смущает. А женщина, которая говорит, да я не хочу, это вообще зачем она мне надо, она волнуется за свое здоровье. Потому что это все тоже проходит без медицинского обследования. Ну, это тоже там поддакивал, что да-да-да, вот медицинское обследование, я перед этим все прошел, у меня была комиссия, ну, на, по работе должен был это все делать. Поэтому мнения у них тоже разные. Кто-то, может быть, будет вас пропускать, кто-то будет стоять и упираться. Поэтому человеческий фактор сложно исключить и сказать, что это 64-я статья или там любая другая конституция будет работать. Поэтому право сознания этих людей, проводников, не на высоком уровне, скажем так, а синдром управляющего у них на высоком уровне. Ну, всегда мы знаем, да, проводник там, эх, всегда такой начальник там себе в вагоне. Поэтому, ну, будет противостояние Скорее всего, будут усиленные наряды полиции на вокзалах Ну, так далее и тому подобное Поэтому, я думаю, что Можно попробовать обжаловать там все Но оно все, мы сейчас суды, да, вот это все Оно в комплексе, их несколько там Обжалуем одно, второе, третье, оно все Комплексом должно быть В общем, если отменит суд 19 числа будет апелляция, да, если отменит То уже отменит все, если не отменит то, ну, отдельно подавать, что вот эта норма там, дискриминационная и так далее. Ну, можно пробовать. Можно пробовать подавать иски в суд на конкретно Укрзалезницу, на конкретного перевозчика. Все это можно пробовать. Ну, это года, ну, не быстро, скажем, не знаю, может не года, но не быстро в каждом конкретном случае. Поэтому, ну, все равно фиксировать надо и обращаться надо. Поэтому никого ничего не призываю делать. Все на вашей совести Всем спасибо за участие.